Всем привет, с вами я, Зука 1337, и сегодня у нас опять серия поджоуми 3D. В общем, сегодня у нас будет серия челленджи и ваш уровень. Кто захочет мне сделать уровень, досматривает до конца. Все там будет сказано, как сделать так, чтобы уровень попал ко мне в выпуск. Все, давайте начнем, поехали. Так, в общем, я тут уже несколько попроходил э, до вас именно. То есть тут я пострел, который из них я могу точно пройти. В общем, они помечены галочкой. В общем, давайте приступим к их прохождению. Первый у нас челлендж-вейв, мне кажется. Да, это тот челлендж, он очень простой. Ага, конечно. Очень долго. Давайте на подберу. Нет. Блин, почему я тут сливаюсь? Как я тут сливаюсь? Во, наконец-то! в общем я бы вам хотела сказать что почему не было так видео долго что по мне сейчас этого не видно но я заболел я не знаю чем вам доказать мне кажется что мои друзья сами могли меня слышать днем то есть утром когда я пришел в школу то есть что меня было очень плохо слышно что я хрипел сильно прям вот очень сильно я хрипел да, и а сейчас ну, я всегда к обеду. У меня почему-то голос появляется, но я сейчас чуть-чуть совсем могу иногда хрипеть. То есть я сейчас, сейчас, в принципе, ну, нормально чувствую, я могу <coughs> записать для вас видео, то есть, ну, могу, ладно. Приступим уже к этому. Че, же меня это кажется. Бу я на праздник море. Боже, как я на нем много Я думаю, еще несколько челленджей. Может, я потом в чем нибудь другое пойду. Я уже примерно знаю, в чего я пойду. То есть я уже точно, я уже все до, до начала этой серии придумал Кстати, я прошел Электромана Денчерас и много еще других уровней. То есть я вчера прошел четыре уровня. Я, я точно уже не помню. Ки okay, well. Так, в общем, вот он. Я уже его прошел. Он называется уровень Jawbreaker by JD Antaras. Мы уже подошли к этой волне. Здесь она очень простая. <клес> здесь... Ясно. Чтобы у меня сет был как у гитары, я уверен, его все знаю. Ну, чтобы вот тут типа птицу я ее так называю получить э -э, ворону если так ее даже можно назвать вот и чтобы мне ее получить надо пройти 15 макпаков а не, знаете как-то очень лень проходить макпаки это все очень внутренно и долго вот ну и все считайте мы уже прошли джелбрейкер очень джелбрейкер лос все Вот мы его, в общем, мы прошли. И давайте пойдемте на ваш уровень Так, ну и вот ваши уровни. В общем, чтобы попасть ко мне выпуск, по вашему уровню, вы должны написать просто звуко 1.33. Без разницы, хоть с маленькой, хоть большой. Я найду и так, и так. То есть вот я его прошел, это самый простейший, наверное, уровень. Очень простой уровень. Серьезно. Вот. Э как я на нем слился, я не знаю. Э вот, все. В чем мы заключался, заключалась весь вся суть уровня, я не понимаю. Он этот, то есть меня автор еще пройти его. Неймот один, я его пройду тоже. На моем уровне скину просто вам ID. Вот, и все. И вы попробуйте его пройти. Кто прям вот профи в ГД, то я уверен он пройдет его. Вот, также этот уровень тоже пройден. Ну и, в общем-то, все. Давайте я тогда пошел думать, что мне можно еще пройти в общем пацаны я только что понял что я включил запись в общем я придумал что буду проходить Fairy даст воз то есть у нас опять получается какая-то серия на нормально. в общем это опять же повторюсь облегченная версия его вот я сейчас мы в общем попробуем пройти поехали волна здесь очень простая потому что у нее нету нету скорости хотел сказать а синенькая скорость не значит один скорость один, минус один как я сказал минус один это уж прям вообще вот я тут тогда умер в общем давайте я помолчу потому что в ГТ главное самое правило молчать блин пожалуйста эм, ну ладно <сёк> <сёк> найдите мне ну именно так Ой. Отлично. Хорошо. Шикарно. Прекрасно. Так. Шикарно. Вам не умереть. Вс. Да. Да, я прошел его. Да, я его прошел. Так, ну и что же, друзья, с вами я был Зука1337. Ну, все, давайте. Тогда всем пока.